9 июня. Сегодня мы приехали на шахту номер пять. Представьтесь, пожалуйста. Я бывший шахтер, вчера Владимир Петрович. Долго на шахте 30 лет здесь, шахтеры. Скажите, пожалуйста, а какие да? сейчас э, на шахте э, действия происходят? Работает, не работает и все остальное? Ну, в данный момент шахта не, не, не работает, а водо водоотлив там старается откачать воду. То есть э, то, что украинские СМИ рассказывают о том, что шахту режет на металл а... и не работает водоотлив, это ложь? Нет на металл шахту не режет все старается по возможности чтобы хоть как-то она заработала но ну, а не работает потому что затопила шахту во время зимнего обстрела света не было здесь 10 дней. И практически до нового года воду откачали уже достали электровоза батареи всю, всю, всю аппаратуру там короче просушивали все вот. и где-то после нового года Планировали запустить ее. Ну а потом начались обстрелы, знаете, после Нового года. Десять дней не было света, опять ее затопили. Вот. Стараются люди, как, все, всеми возможностями. Администрация запустить. шахты помогает каким-то образом э, бывшим работникам, или скажем так, тем людям, которые в данный момент находятся в бесплатном отпуске, или нет? Ну, ну по возможности помогает, конечно. Но, опять же вы, же, вы же знаете, какие возможности здесь нет. сейчас. Вот, спасибо вам за интервью пожалуйста. мы находимся на территории шахты 5 как видите работают насосы по откачке и люди присутствуют техподдержка на шахте происходит никто шахту не забросил пожалуйста что у вас сейчас в на шахте происходит? Какие-то технологические работы по поддержанию шахты идут ли они? Конечно, проводятся. Ну а что по поводу слухов того, что шахту режут на металл? Да нет, не, не верьте, не верьте. Это все слухи. Все нормально работает. Администрация. Администрация предприятия каким-то образом помогает, скажем так, рабочим, которые в данный момент находятся в бесплатных отпусках в связи с боевыми действиями. Ну, помогает. Так что ну. помогает. Или ну. он, наверное, ну... все равно, сюда платят, то есть... Хуманитарку давали. Я так понимаю, это вот клоу, да, который подъем был. Не порезаны. Как видите, канаты целые, стоит. даже было второй слов тоже. Професс-администрация говорит о том, что шахты будут закрывать, консервировать или же предлагает работу на других предприятиях? Нет, предлагают. Пока еще никто не консервирует. Никто не... Видите? Делают, делают, что-то что делают. Работают люди. Ну вот опровержение укропкин. Прошу прощения украинским СМИ о том, что шасса Ленина режут на металл, но она не работает, не на Все работает. Шасса целая. Спасибо. Как видите, находятся вагонетки во дворе, трубы, очень, очень много изделий из металла. Есть и свежие, и старые, какие-то вещи, но... Металлолом отсюда никто не вывозит. Шахная крепь тоже есть в наличии. Ее никто не украл. Ее никто не сдал на металлолом. Даже уголь есть немножко. Как видите, трубы большого диаметра тоже лежат, их никто не вывез и никто их не собирается вывозить.